Рассмотрим пример, в котором рычагом является лом, который вращается вокруг точки О. Когда на длинный конец лома действует силой F1, его короткий конец поднимает груз, действующий на него с силой F2. Точки приложения обеих сил находятся на противоположных по отношению к точке О сторонах рычага. Принцип действия рычага используется в работе тачки. Человек действует силой f 1 приподнимая тачку и находящийся на ней груз. Неподвижная точка опоры рычага в этом случае находится не между приложенными силами, а на конце рычага. К рычагу, который может вращаться относительно точки О, подвесим грузы разной массы. Грузы располагаются по разные стороны от точки О и действуют на рычаг силами F1 и F2, направленными вниз. Зафиксируем положение большего груза в точке А. В зависимости от места прикрепления меньшего груза, рычаг может начать вращаться по часовой стрелке или против нее. И только когда этот груз окажется в точке Б, рычаг будет в равновесии.